Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу показать, где можно достать стопроцентно платящие зарубежные буксы. У меня в комментариях один комментатор говорил, что лучше работать на зарубежных буксах что они меньше скамятся, чем все, любые инфиз, ин, ой, господи, любые другие э, сайты. Итак, значит, показываю вам, ребята, посмотрите внимательно, потому что это действительно выгодно. Есть такой русский бокс, русскоязычный бокс, называется Center. Мы сюда заходим. Деревья Находим деревья Это у кого он есть А если у кого нет Можете зарегистрироваться здесь Я здесь уже давно Теперь заходим в рубрику Заработать Далее Выполнение заданий Теперь вы переходите на другую сторону и нажимаете по категориям. На ссылочку по категориям. Думочка плохо ходит. По категориям. И вот вам открывается категория. Опускаетесь вниз. И как видите, зарубежные сайты. Нажимаете на зарубежные сайты. Вы сами понимаете, что люди не будут вам платить, если зарубежный сайт сам не платит. И вот здесь вам большущий выбор, какие хотите сайты. Вот это, где стоит вот такой кружочек, это значит многоразовое. То есть можно выполнять каждый день. То есть вы выбрали те сайты, которые вам понравились. Их здесь много. И закидываете... Вот, ну, сейчас я открою это задание. Сейчас, секундочку. И закидываете вот сюда. Добавить в избранное. Теперь я закрываю. После этого, когда вы набрали и закинули в избранное, вы нажимаете вот здесь ну, вот на «Избранные». «Избранные». И вот как у меня, посмотрите, у меня здесь есть уже э, сайты, на которых я работаю. Вот, я могу каждый день заходить вот на эти сайты и выполнять задания. Вот, например, выполнив это задание, я получу 30 копеек, здесь 25 копеек, э, здесь... Э, этот сайт платит, просто баланс зарезервирован другим исполнителем, то есть много людей выполняет. Здесь 40 копеек. Вот здесь он просит, например, заработать 10 центов на зарубежном сайте и послать ему отчет. Вот, например, рубль 50 он за за какое-то количество он будет платить. Ну, давайте откроем, почитаем. Он пишет, что зарегистрируется вот на таком-то сайте. Зарабатываем 10 центов. Вот на зарубежном сайте вы заработали 10 центов. Это можно сделать достаточно быстро. Тут, Там э, много ссылок, вот, то есть рекламы по-другому. После набора 10 центов подаем отчет. То есть на зарубежном буксе набрали 10 центов и сюда подали отчет. В каком виде отчет? То есть он просит, чтобы вы прислали ему логин, но логин с зарубежного сайта и скрин личного кабинета. И даже показывает образец. Как это надо делать? Нажимаете «Начать выполнять» вас начать выполнять, я просто показываю, может кому-то понравится эта работа. И вот мы попали на тот зарубежный сайт, который оплачивает в профи-центре человек. Заходите вот сюда в логин. Ну, естественно, сначала надо здесь зарегистрироваться и все такое. Я уже здесь зарегистрирована. Потом нажимаем на «Earn». Иногда бывает друг, другое название, но обычно написано. Иногда сразу пишут «You Не, не поняла, что Надо сейчас перевести, посмотреть Так, неудачный пример вам привела. Значит, закрываем. Возьмем другой какой-нибудь. Если вы не хотите выполнять, вы просто пиши, пиши, нажимаете «Отказаться от выполнения». Да, от, я отказалась от выполнения. Хорошо, я возьму другой вариант. Ну вот, например, вот этот. 25 копеек. Опять я нажимаю сюда. Начать выполнение. Нажимаете на логин. Ну, вы сначала на регистр нажимаете, а потом на логин. У меня здесь все уже есть. за скоки забегает кто-то пойдет полоска что вас принимают на сайт Тут пишут, подождать чуть-чуть. Сейчас здесь пойдет полоска. Это то, что вас принял админ. И вы выбираете перевернутую картинку. Вот так. Все, пожалуйста. Теперь можно... Это пока закрыт, вам не надо. Можно идти работать. Здесь видите, Earn Money. View Ads. То есть, везде ищите View Ads. View Ads. Это ваш аккаунт. И, пожалуйста, поехали. То есть, вы нажимаете сюда, сюда, сюда. Ну, Давайте посмотрим. такое сегодня но полоска идет значит будет засчитано я просто показываю как вы можете найти себе зарубежные сайты, которые 100% платят. Опять ищите перевернутую картинку, вот она. И вот вам пишут спасибо за просмотр. Закрываете и пошли дальше. Видите, поменялась цветовая гамма, поменялась и я, когда здесь работаю на таких сайтах, я прохожу все э, ссылки. То есть вы прошли все ссылки, вернулись обратно на э, профициенты на задание, и сюда пишете то отчет, то, что просит э, вот этот вот человек, который поставил свое задание. Он пишет ваш логин на там я пишу мой логин например и потом нажимаю сюда отправить отчет все вы, вы на зарубежном сайте заработали деньги и здесь вам заплатят 25 копеек теперь я хочу вам показать другую вещь Дело в том, что я на, на многих э, зарубежных сайтах... Сейчас я скину э, сброс фильтров. Так, опять ух, переходим на зарубежные, э, зарубежные сайты. Их здесь много. И бывают очень даже и дорогие... Э, Цены. То есть не торопитесь вот здесь вот выполнять О, 60 копеек и скорее выполнять его. Нет, не торопитесь. Ищите, здесь может быть значительно дороже. Вот, например, на u 2 рубля. Здесь вот, видите, тот же не но уже рубль. Это, вы, ну, это одноразовый вариант. <как> Тут даже есть вон, 25 рублей рубль вот ads Lab, он очень выгодный зарубежный сайт но там огромный вывод там очень долго ждать до вывода их здесь много я на многие не могу пойти потому что вот это я здание не знаю, что потому что я на многих когда-то была зарегистрирована, и теперь второй раз они меня не пускают. А я уже не помню, как я там регистрировалась и тому подобное. Так, что здесь? Зарегистрироваться слева в меню. Вот, View. Бывает название View Advertisements. Это тоже... Ссылки Посмотрите, 6-7 ссылок любых. Также там есть кран даже, видите кран. Можно брать бонус каждые 15 минут. Задание можно выполнять каждые 24 часа. Я сейчас открываю вот это вот задание. И так как я сейчас его выполнять не буду, я добавляю в избранное. И раз в сутки вы его делаете, получаете 75 копеек. Еще экран там есть. То есть вы и на зарубежном сайте заработаете, и здесь. Ну, надеюсь, я вам объяснила, как смогла. Сейчас я оставляю вам, кто не зарегистрирован. Странно. что то он шумит. пошумело перестал, Не Моя знаю почему. Не может. Это не в телефоне. Это у меня в, этом... это уже? в колонке. Почему-то такое бывает. Это все уже? Нет, я еще продолжаю делать видео. Вот, извините, я внуку отвечаю. Значит, взяла я эту ссылочку. Она будет под видео. Извините что, за то, что я <съя> затянула видео, Но мне очень хочется дать информацию человеку, который говорил о том, что э, на зарубежных сайтах зарабатывать лучше. Так вот, чтобы не попасть на сайт, который не работает зарубежный, они тоже скамятся, очень многие не работают, то я вам предлагаю вот такой вариант, что э, не будет человек платить вам за тот заработал на том зарубежном сайте который не работает не платит поэтому вот этот вариант очень выгодный так я уже по-моему скопировала будет под видео на этом все ребята и так затянулось видео как всегда большого здоровья и удачи пользуйтесь